Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас на обзоре большой, вместительный, мужской, а самый главный, надежный автомобиль. Капотом этого автомобиля скрывается мотор-миллионник. Здесь стоит 2,5 дизель. На данный момент этот автомобиль проехал 300 тысяч километров. За все время эксплуатации были заменены только расходники. Пройдемся по салону автомобиля. Здесь стоит мультируль. Естественно, есть навигационная система, климат двухзоны. Вообще, владелец этого автомобиля очень любит э, свой авто и постоянно пытается внести в него какие-то новшества. Э, об этом расскажем в дальнейшем. Центральная консоль автомобиля обработана рояльным лаком для более насыщенного черного цвета. Здесь стоит классический автомат, естественно, полный привод, так как автомобиль рамный. В этом автомобиле установлен DVD-проигрыватель. Как вы заметили, потолок в нем черный, и в дальнейшем он будет переделываться под звездное небо, как в Rolls-Royce. Ручки в круг автомобиля перетянуты антивандальной кожей. Давайте проверим, как это работает. Никаких следов не остается. Дорогие друзья, у нас для вас новость. Теперь вы можете приобрести брендированные ароматы для вашего автомобиля, как для мужчины, так и для женщины у нас. Ссылочки будут в описании под видео. У этого автомобиля огромный багажник. Как-то владелец этого автомобиля рассказывал, что без проблем переезжал из квартиры в квартиру, не нанимая газель. Здесь огромная крышка багажника, под которой можно спрятаться во время пикника. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у тебя есть интересный автомобиль, о котором ты хотел бы рассказать, то пиши нам. Наши контакты будут в описании под видео. Также принявшему участие в нашем ролике мы будем дарить подарки. До скорых встреч!